Итак, у нас BMW, значит, Е46 с мотором N42. Хорош руками махать. Что-то с него пар идет. А это ты? А это я. Короче, сегодня мы будем решать основную болячку всех владельцев аналогичных моторов в аналогичном кузове – это текущий патрубок, текущий вот здесь. Для этого вот, вот тут, да, вот верхний патрубок, вот тут, вот прям вот такой ровной струйкой. Для этого мы заказали резиночки. Они существуют, чтобы не менять целый патрубок. Одна резинка ФЭБИ, номер 10991. Вторая резинка Вах 4Е012136. 36, нет, не будем сюда 36. Вот, поскольку у нас патрубок ФЭБИ, мы поставим сюда колечко ФЭБИ. Логично. Относительно. Но я все же. Для чего мы заказали два колечка? Сейчас будем гадать, в какой руке, какое. Короче. ваговская мне на самом деле нравится больше. Мягче? Оно мягче. Ну, оно вот реально мягче, оно какое-то приятнее. А я тебе говорил, что фиби это фиби О, ну оно оно реально приятнее колечко. Не, был вариант еще заказать прям наборчик колечек Автогур. Там их много и смысла нет. А Фэби, ну что-то ты знаешь, она по-моему уже завода дубовая. 100 рублей. Или 170, да? Что, сделаем разница эротическое шоу? Поставим колечко в вах в патрубок Фэби? Я бы сделал так. Вот, смотри, она тут ходит. Тут два поставить можно реально, тут что-то дырка и просто вот... оно пальцами не крутит? Или отверстие, да я уже достал его. А... Квадратное? Да нет, Круглые. да ну и патрубок-то в принципе свежий, вот, ну что-то оно... Ну подожди, попробуй это, может оно тоже так будет висеть там? Да? да, оно также будет висеть, просто оно там ходит. А Давай. может так задумано? Производителем? Ну, ладно производителем BMW или Fabi? А, хороший вопрос. Так, а аккуратным движением руки вставляем. А смазать. Смажем? А, ну, сначала надо было, а потом вставлять. Да блин! Что а! сюда такое? Преслышишь, что мы сегодня снимаем на телефон без стаба. Это будет очень интересное видео. Угу. Я же говорил, надо смазать. Да там уже она мокрая. Увлажню. Чапаник. Ну псих его, давай заведем, посмотрим. Сейчас попробуем. Ну. Всё... а я что-то воды не вижу. Ну таких оно нету. То есть вак-колечко за 170 рублей решает. Да. Да. На сегодня это все.